Здравствуйте, уважаемые слушатели! В рамках сегодняшней онлайн-встречи мы рассмотрим самые интересные и актуальные вопросы, которые поступили на горячую линию в службу консалтинга. Эти вопросы разноплановые от разных субъектов отношений, организаций и предпринимателей. Сегодня рассмотрим в том числе вопросы о выплате зарплаты авансом наперед или за счет займа от учредителя. О возможности уточнить декларацию по ОСН, если вдруг забыли, что можно применять налоговые каникулы. О сроке давности для начисления штрафа налоговой инспекции. О патентах на грузоперевозке. О перепродаже доли в уставном капитале ОСН и другие вопросы. Итак, первый вопрос. Согласно пункту 49.6 ФСБУ, необходимо списать балансовую стоимость объектов, которые являются несущественными активами. Можно ли проделать эту операцию декабрем 2021 года? Интересуют прежде всего активы стоимостью ниже 100 тысяч рублей. Отвечаем. Несущественные активы или малоценные основные средства – Нужно списать на 1 января 2022 года. Провести эту операцию декабрем 2021 года нельзя. Согласно абзацу 4 пункта 49.6 по ФСБУ, объекты, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ теперь такими не являются, подлежат списанию. Их балансовая стоимость списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, кроме случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов. В этой норме речь идет о малоценных активах с признаками основных средств. Остановлюсь здесь и напомню, что ФСБУ 6.2020 изменил порядок учета малоценных предметов. Лимит стоимости по ним устанавливает организация в учетной политике, и он ограничен лишь существенностью информации о таких активах. Причем, по мнению Минфина, лимит стоимости должен устанавливаться для единицы актива, а не для а не их группы. Отмечу, что целесообразно определять сто... лимит стоимости малоценки в том же размере, что закреплен в налоговом кодексе при расчете налога на прибыль. То есть в сумме не более 100 тысяч рублей. Что же касается даты списания несущественных основных средств, то при обязательном переходе на 6 ФСБУ с 2022 года их нужно списать в межотчетный период по состоянию на 1 января 2022 года. Это следует из того же пункта 49, но уже абзаца 1. Следующий вопрос. И на УСН перепродает детские товары. Можно ли ему встать на учет в качестве самозанятого по иному виду деятельности, изготовление и реализация собственных товаров, детских мягких игрушек, или продажа собственной продукции должна быть переведена на УСН? Нет, к сожалению, совмещать два режима налогообложения УСН с НПД не получится. Согласно федеральному закону о проведении эксперимента по установлению спецрежима НПД, а именно пункту 2 статьи 4 этого закона, не вправе применять НПД лица, применяющие иные специальные налоговые режимы, в том числе ПСН, ОСН, или которые ведут предпринимательскую деятельность на общем режиме, или доходы от которых облагаются НДФЛ. То есть совмещение НПД с каким-либо другим режимом, не допускается. Перейти на данный режим со спецрежима ОСН можно только путем отказа от него. Кстати, при переходе на ПСН с других режимов есть свои особенности. Таким образом, в вашем случае целесообразно остаться на ОСН по обоим видам деятельности. Следующий вопрос. Как правильно сделать выплату зарплаты наперед? Планируем выплатить ее заранее за три месяца. Ответ. Выплачивать зарплату за несколько месяцев наперед нельзя. Если вы это сделаете, есть риски привлечения к административной ответственности. Согласно части 6 тридцать 136 Трудового кодекса, зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный в документах организации, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания, за который она начислена. Это означает, что зарплату за первую половину месяца, то есть аванс, нужно выплатить в тот день, который установил работодатель. И этот день должен приходиться на период с 16 по 30 или 31 число текущего месяца. За вторую половину месяца зарплата должна быть выплачена также в установленный работодателем день в период с 1 по 15 число следующего месяца. Поскольку условия о выплате работнику зарплаты не реже, чем каждый а, полмесяца является требованием законодательства, то оно не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора. Таким образом, Трудовой кодекс устанавливает требования о максимально допустимом промежутке времени между выплатами частей зарплаты. Иной порядок выплаты зарплаты, не предусмотренный законодательством, применять неправомерно. Напомним, что для отдельных категорий работников законодательством могут, установ... могут быть установлены иные сроки выдачи зарплаты. Например, для работников, которые увольняются. Имейте также в виду, что нарушение требования о перечислении зарплаты не реже двух раз в месяц влечет за собой административную ответственность по статье 5.27 КОАП. Вопрос. Предприниматель НОСН зарегистрирован в августе 2019 года. За 2020 год декларация сдана без указания ставки 0%, то есть без учета налоговых каникул. Можно ли сейчас дать уточненку за 2020 год с указанием ставки 0%? Отвечаем. Да, можно, если предприниматель имеет право на налоговые каникулы. Напомним, при каких условиях предприниматель на ОСН вправе применять налоговые каникулы, то есть применять ставку налога 0%. Во-первых, возможность применения каникул на ОСН должна быть зафиксирована в законе субъекта Российской Федерации. При этом гражданин должен быть впервые зарегистрирован в качестве предпринимателя на территории того субъекта, где установлена ставка 0%. Гражданин также имеет право на налоговые каникулы в случае, если он был снят как предприниматель до вступления в силу регионального закона, а после его вступления в силу снова встал на учет в данном качестве. Если прежде повторно регистрируемый предприниматель в указанной ситуации не применял ставку 0% при расчете ОСН, хотя удовлетворял прочим условиям применения каникул, то целесообразно представить в налоговую уточненные декларации и вернуть переплату по налогу. Предприниматель, уже зарегистрированный в этом статусе на момент вступления в силу закона, устанавливающего нулевую ставку для новых предпринимателей, не вправе ее применять. Еще одно условие для применения каникул – это ведение деятельности в определенных сферах, конкретные виды которых прописаны в законе субъекта Российской Федерации». По итогам налогового периода доля доходов от ведения такой деятельности должна быть не менее 70% общей суммы доходов от реализации товаров, работ, услуг. Кроме того, в законе субъекта могут быть предусмотрены дополнительные ограничения для применения ставки 0%. Применять ставку 0% можно непрерывно в течение двух налоговых периодов с момента регистрации. А теперь вернемся к уточненке. Представлять ее нужно по мере выявления ошибок в отчетности. Законодательством не установлены календарные сроки для ее представления. В нашем случае имеется переплата и мы хотим вернуть деньги. А в налоговом кодексе установлен срок для подачи заявления о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога. Это 3 года со дня уплаты налога. Поэтому если с момента уплаты налога прошло 3 года, инспекция может отказать в зачете или возврате переплаты. У нас налог был а, уплачен за 2020 год. 3 года еще не прошло, так что вы попадаете в этот период для зачета и возврата. Если возникнет спор с налоговой о том, что в данном случае что в данном случае имел место отказ налогоплательщика от использования льготы, да, такое возможно, то оперируем вот чем. Исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда и ВАС, то, что налогоплательщик не учел налоговую льготу при составлении декларации за конкретный налоговый период, не означает его отказ от использования этой льготы а, в данном периоде. То есть опираемся на указанные постановления, реквизиты которых вы видите на экране. Вопрос. Вопрос. Организация арендует земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Должна ли она начислять НДС как налоговый агент с аренды таких участков? Нет, не должна. По общему правилу арендатор при аренде государственного или муниципального имущества должен исполнять обязанности налогового агента. Однако это не касается земли. Земля относится к природным ресурсам, а платежи в бюджет за право пользования природными ресурсами освобождаются от НДС на основании подпункта 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса. В связи с этим у арендатора такой земли отсутствует обязанность удерживать и перечислять в бюджет НДС с арендной платы, если такая плата относится к платежам в бюджет. Вместе с тем Арендатор, признаваемый налоговым агентом, обязан отразить данную операцию в декларации по НДС, а именно в разделе 7. А вот если вы в дальнейшем предоставите участок в субаренду, то эта операция уже не будет освобождена от налогообложения. И на сумму платы по договору субаренды нужно будет начислить НДС в общем порядке. Так, следующий вопрос. По итогам выездной налоговой проверки в феврале 2022 года был доначислен НДС за четвертый квартал 2018 года, а также начисленные штраф и пени на сумму доначисления. Правомерны ли действие налоговой инспекции при начислении штрафа и пени по прошествии такого времени? Срок уплаты налога 25 января 2019 года. Ответ. Начисление пений правомерно, срок давности по ним не предусмотрено. В отношении штрафа начисление также правомерно, он подпадает, он попадает в установленный срок давности. Срок давности привлечения к налоговой ответственности по статье 122 Налогового кодекса, это неуплата или неполная уплата сумм налога, составляет 3 года со следующего дня, после окончания налогового или расчетного периода, в течение которого было совершено это правонарушение. Таким периодом является период, в котором налог следовало уплатить, а не период, за который нужно было совершить платеж. Подтверждение этому – позиция налоговой службы и Пленума ВАС. Поэтому в рассматриваемом случае трехгодичный срок давности нужно отсчитывать с 1 апреля 2019 года. Вопрос. Предприниматель оказывает услуги по грузоперевозкам в разных регионах России. Можно ли ему получить один патент на грузоперевозки во все эти регионы? Интересует в том числе случай, когда договор на перевозку заключается с посредником, логистом. Ответ. Да, можно получить в том числе, когда договор на перевозку заключается с экспедитором. Патент на пациент при автоперевозках действует в том субъекте Российской Федерации, который указан в нем. Однако, если договоры на перевозку заключаются в субъекте Российской Федерации, где получен патент, то неважно, в каком регионе находится пункт назначения или отправления. В рамках указанных договоров можно не получать патент в других регионах. То есть оказывать услуги можно в рамках одного патента, полученного по месту постановки на учет. В данном случае место ведения деятельности определяется местом заключения договора на автоперевозку. Это правило относится и к случаю, когда в качестве заказчика выступает экспедитор, и заключает договор перевозки от своего имени в интересах третьих лиц. Вопрос. Наша организация арендует нежилое помещение у физлица. С арендных платежей мы перечисляем НДФЛ в налоговую. Также ежемесячно возмещаем собственнику расходы на текущий ремонт и содержание жилья. Управляющая компания выставляет квитанции и чеки об оплате собственникам этой услуги. Должны ли мы с этих сумм возмещения также начислять и удерживать НДФЛ, как с аренды? Да, нужно удерживать НДФЛ с сумм возмещения на текущий ремонт и содержание жилья. Если же вы имели в виду также возмещение коммунальных расходов, таких как плату за газоснабжение и вода, теплоснабжение, электроэнергию, то порядок удержания НДФЛ зависит от их вида и способа расчета по ним. Рассмотрим сначала ситуацию, когда арендатор оплачивает стоимость коммунальных эксплуатационных услуг отдельно от арендной платы. Тут возможны варианты. Первый, когда оплата расходов зависит от фактического потребления услуг. То есть... Это услуги, фиксируемые счетчиком. В этом случае удерживать НДФЛ не нужно. Считается, что такие услуги потребляет арендатор и при их компенсации никакой экономической выгоды гражданин-арендодатель не получает. Второй вариант – это когда арендатор, наша организация, компенсирует Расходы, величина которых не зависит от фактического потребления. Например, плату за отопление, уборку общей территории, содержание и текущий ремонт арендованного помещения. В этом случае НДФЛ нужно удержать. Здесь затраты носят постоянный характер и не зависят от того, сдает гражданин помещение в аренду или нет. То есть арендодатель все равно бы их заплатил. Это мы сейчас говорили о том, когда арендатор оплачивает стоимость услуг отдельно от арендной платы. Если же такие расходы входят в состав арендной платы и не выделены в ее составе, то здесь в любом случае вся сумма арендной платы облагается НДФЛ. Вопрос. Может ли учредитель и директор в одном лице внести в кассу заем денежных средств для выплаты сотрудникам? Ответ – да. Да, можно внести наличными в кассу. Однако расходовать их на выплату зарплаты можно только после предварительной их сдачи в банк. Источником наличных денежных средств в кассе, которые организация вправе использовать в том числе на выплату зарплаты своим работникам, являются наличные средства в виде выручки за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также другие источники, приведенные в пункте 1 правил наличных расчетов, утвержденных указанием Центробанка, реквизиты которого вы видите на экране. Других источников поступления наличных законодательством не предусмотрено, поэтому организация не вправе расходовать из кассы наличные деньги, ранее поступившие в кассу от учредителя в виде займа. Для того, чтобы потратить эти средства, их нужно предварительно сдать в банк. вопрос. Организация на ОСН с объектом доходы минус расходы приобретает долю в уставном капитале другой организации за 150 миллионов рублей, а затем продает эту долю за 210 миллионов рублей. Будет ли реализация доли в уставном капитале другой организации считаться выручкой? И как это отразится на применении ОСН? Ответ. Такая операция будет считаться реализацией. В облагаемых а, доходах нужно учесть 210 миллионов рублей. Расходы на покупку доли учесть нельзя. В соответствии со статьями 346.15 и 249 а, налогового кодекса операция по продаже доли подпадает под действие ОСН. К ней не применяются положения статьи 284.2, а ставки налога. 0 процентов по операциям с долями участия в уставном капитале доход от продажи доли нужно учитывать в обычном порядке на дату поступления денег учтите также что величина выручки дохода должна быть подтверждена документально к сожалению учесть расходы на приобретение доли не получится Организации с объектом в виде разницы между, расход... между доходами и расходами вправе учитывать только а, те расходы, которые поименованы в пункте 1 статьи 346.16 налогового кодекса. А такой вид расходов, как затраты на покупку доли в уставном капитале, в нем не, предусмотрен. не предусмотрены. Ну вот, мы рассмотрели основные частые вопросы поступающие в службу консалтинга. Если у вас возникают вопросы, то вы, если являетесь клиентом системы «Мое дело Бюро», можете задать их через сервис «Эксперта онлайн» или через горячую линию, через горячую линию «Консалтинг». Если же вы еще не являетесь нашим пользователем, вы можете обратиться к нашим менеджерам для получения бесплатного демо-доступа а также воспользоваться всеми инструментами сервиса. Ну а мы прощаемся с вами. До свидания и удачи в ваших делах!